Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим партию э, чемпиона СССР, гроссмейстера Александра Кандаурова против шашечной компьютерной программы «Тундра». Но прежде чем мы перейдем к этой партии, я хочу вам показать возможности компьютерных шашечных программ на примере партии Варячев против э, программы «Гроссмейстер Агафонов». Э, программа играла черными. ЕД4, FG5, DE3, GF6, CB4, HG7. Белые меняются на C5, ну и черные начинают окружать центр белых, GH4. Здесь белые сделали, в принципе, наверное, не сильнейший ход. ЕД2, то есть сдвигается золотая шашка, или как я еще называю ее царская шашка. То есть в дебюте шашку Е1 лучше не сдвигать. Черная игра от fg5. Ну белые подтягивают э, свои шашки ближе к центру. bc3, gf6, gf4. Ну и в этой позиции черным, наверное, уже следовало меняться ed6 с примерно равной позиции. За счет того, что у белых ослаблено поле e1. В партии же программа напала cd6. Ну и белые могли получить большое преимущество. Сыграть ab2. Ну и в этой позиции уже черным надо играть предельно аккуратно. Правильно бить на поле b6. Но здесь у белых э, все равно большое преимущество после размена d5. Бой. Бой. Ну и как бы черные здесь не били, белые получают большое преимущество после размена fg3. Допустим сюда, сюда, сюда, сюда. Ничья еще у черных есть. Для этого надо сыграть ef6. А вот остальное уже сомнительно. Ну и обратите внимание, что в этой позиции нельзя было бить на поле d6. Этот размен уже вообще проигрывает за черных. Белая игра dc3. То есть не дают сыграть а, b 6 и соответственно dc5. Остается играть только dc7. Тогда белая игра cd2. Ну и здесь у черных есть два хода. На а, b 6 белые проводят несложный удар. Fe5 и dc5. И попадают на преддамочное поле с выигрышем. Если же черные здесь играют fg7, тогда белые делают последний выжидательный ход hg3. Но ну, видите, у черных э, все шашки с дамочных полей сдвинуты, то есть разменов нет, и за счет этого белые легко побеждают a6, cb4, b5, dc3. Ну и на ход a6 белые проводят удар. То есть играют d5, попадают. На преддамочное поле. Ну и после всех разменов грозят поставить дамку и выиграть. Так что в этой позиции у белых было большое преимущество. Но белые ошиблись в партии и сыграли CB4. И в этой позиции черные могут провести красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Здесь открою вам секрет. У черных есть даже два выигрыша. Первый комбинационный, второй позиционный. Попробуйте найти хотя бы один. Но будьте осторожны, здесь есть сложный след, в котором побеждают даже белые. Правильно в этой позиции отдать шашку HG3. Затем еще одну DE5. И сыграть FE5. Вот за счет этой комбинации черные побеждают. То есть видите, сюда бить нельзя, так как. Черные выигрывают очень много шашек. Ну, допустим, сюда-сюда побили, сюда-сюда. Это окончание за белых безнадежно. Соответственно, приходится бить шашкой D4 на F6. Ну тогда черные выигрывают шашку. После всех разменов. Видите, у, чё, у белых шашка F6 под ударом. Поэтому приходится отходить FG7. Но черные здесь... Выигрывают таким образом. Играют f7. Стандартный прием. Ну и затем отъедают шашку f6. В партии шашист э, Варячев сдался. Ну, и, видите, hg3 играть бесполезно. Потому что после размена все-таки 5 шашек черных здесь побеждают против 4 шашек белых. Это первый выигрыш. Второй выигрыш был возможен после жертвы. d5. И нападение dc7. Здесь черные также побеждают. То есть, видите, черные пожертвовали шашку и напали сразу же на три шашки белых. Поэтому белым приходится закрываться вот таким образом. И играть a b2. Ну и здесь надо найти сложный ход bc7. Только он ведет к победе. То есть, видите, если белые будут играть на зажим своего левого фланга. Черные здесь легко выиграют. После b3 играем cd6. Ну и допустим на ход cd2 или cb2 без разницы. Играем b3. У белых нет полезных ходов. То есть на g 3 мы уже выигрываем шашку и должны здесь легко победить. Ну, после cb6 побьем назад просто. Также останемся с лишней шашкой и выиграем. Поэтому в этой позиции белые еще сопротивляются. Допустим, вместо b3 играет b5. но здесь мы проводим удар. Отдаем одну шашку и сразу же три забираем. Кроме того, черные, видите, грозят пройти в дамки. Если же э, белые здесь закрываются, bc3, тогда строим колонну. Видите, такой клин свиньей. Играем e-d6. Ну и после хода белых постановки по дамки на поле b8 проводим еще один удар. Играем fg3. Забираем три шашки белых. Ну и затем отъедаем шашку d4. И этот н-шпиль выигранный за черных. Так. Ну и наконец, ложный след. Смотрите. Переверну доску, чтобы было видно. Э -э кажется, что к победе черных ведет и жертва d5. И затем можно сыграть hg3. Но здесь эта перестановка неожиданно за черных даже проигрывает. То есть, если белые побьют. На h4 черные снова сыграют f 5 и снова победят. Но э, в этой позиции после хода hg3 белые могут провести контр-комбинацию. Можете также поставить э, видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые бьют на f4. Ну и после нападения dc7 проводят контр-комбинацию. Смотрите. Игра dc3. Пропускают черных дамки. Затем жертвуют еще две шашки и ловят дамку в черных. Проходят на преддамочное поле и легко побеждают. Вот такая интересная партия. Мы наконец переходим к партии Александра Кандаурова против программы «Тундра» 2003 года cd4, d5, bc3, e 6 f4. Разыгран дебют перекресток. То есть, видите, шашки белых и черных. Здесь э, в центре образуют своего рода, видите, как будто э, перекресток дорог. Поэтому дебют получил такое название. Черные поменялись на поле c5. Белые играют cb4. И черные напали, fg5. Программа Тундра не сильнейшим образом разыграла дебют, и гроссмейстер Александр Кандауров получил большое преимущество. Смотрите, b5. Белые выиграли шашку. Черным необходимо ее отыгрывать, поэтому не играют b7. Белые играют d3 и меняются gf4. И выясняется, что у черных очень ослаблен их правый фланг. Черная игра g 6 белая подтягивают свою отсталую шашку А1 ближе к центру, Аb2. Далее в партии было Fe7. Ну и большинство партий заканчиваются таким образом. Белая игра от Cd2, черная игра от Hg7, белая игра от Bc3 и черные здесь еще могут достичь ничьей после размена Cb4. А вот ход Fe5 очень красиво выигрывает. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за белых. Даю подсказку. Белые вначале э, ставят нет, э, угрозы черным. А затем проводят комбинацию. Белые здесь играют g 2. Видите стоит угроза. cd4. Поэтому черным приходится меняться. cb4. Единственный ход. Белые снова ставят угрозу выиграть шашку b4. После хода cd4. Черным надо отходить на бортик. Единственный ход. Белый игра DC3. Снова стоит угроза разменяться CB4 и попасть на преддамочное поле с выигрышем. Поэтому у черных снова единственный ход. Размен на поле B6. Ну, тут уже белые проводят несложный удар. Отдают одну шашку. Затем еще две. Ну, и легко побеждают. Вот такая интересная партия. Ну, Александр Кандауров в этой позиции вместо хода Cd2 решил запутать компьютерную программу и сыграл ED2. В позиции еще была ничья. Для этого черным надо было сыграть FE5. Но программа сыграла HG7. То есть видите, тот же самый ход, что и на ход Cd2. Но здесь белые очень красиво выигрывают. Белые жертвуют шашку ab 4 и играют ED4. Спасения здесь у черных уже нет. Далее в партии было FG5 dE3, gH4, BC3. Ну и на ход GF6. Белые меняются CB4. И хотят пройти в дамки. Поэтому программа еще возвращает шашку, как-то сопротивляется. Играют FG5. Далее в партии было CD2. Ну и здесь программа сыграла ED6. СБ6 также проигрывал, потому что белые здесь сделали точный ход, ДЕ5. Видите, выясняется, что на ход Б5 белые сыграют dc 3 и легко выигрывают. Если бс 5 просто заходим в любки и на ход СД4 бьем в дамки. И у черных, видите, нет темпа, чтобы подорвать пункт Е3. Черные здесь проигрывают. Программа еще сопротивляется в этой позиции. Играет e 6 белые играют dc3. Ну и на ход d7, белые уже грозят пройти в дамки. Cb4. Далее на ход e 6 белые разменялись, bc5. Ну и на ход cb6 здесь был простой выигрыш. Можно было сыграть cb4. Ну и все. Черным уже здесь некуда ходить. Можно сдаться. В партии Александр Кандауров еще поиздевался над программой. Сыграл GF2. <свят> Вроде дает шансы, но на самом деле здесь у программы шансов нет на ничью. После хода FE5 и размена GF4, Александр Кандауров идет в дамки. Видите, нападать FE3 заходить в нельзя, потому что белые поставят дамку. Ну и тут же поймают дамку черных с выигрышем. Поэтому программа играет fg3, Александр отошел, fe3, ну и на ход gh2 белые ставят дамку на f8. То есть видите, черным нельзя ставить дамку, потому что она будет тут же поймана, а на ход hg3 белые э, после размена получают выигранное окончание. Например, b5 fg7, черные ставят дамку, белые отошли, допустим, на a3, ну и после хода f 2 ставим вторую дамку. Затем белые проводят шашку c 3 в дамке и строят боевые позиции и побеждают. Кто не знает, как выигрывать в подобных окончаниях, ссылку оставлю в верхнем правом углу. Друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы.